Йоу-йоу-йоу, всем респект, брат, сам мародер 120 гигабайт. Я решил видео записать, потому что надо видосы выпускать. Ютуб же у нас такой классный, да, он не хочет продвигать канал стримеров, если вы не выпускаете видео. Поэтому я решил записать вот такой вот маленький разговорный видос, пока я еду домой. Я сейчас возил Кристину на работу и, в общем-то... Я туда домой, решил, типа, а что бы, не попробую такой формат, типа, я еду и разговариваю. Видео, на самом деле, стандартное, ничего особенного. Я просто буду вам рассказывать, как все плохо у нас на ютубчике и что надо ходить на стрим. Не забывать меня, ребята, да, и, пожалуйста, я надеюсь, ютуб как-то этот видос покажет большему количеству народу. Стабильно там, типа, раз-два раза, блядь, в год надо что-то такое записывать и говорить, ребятки, привет, это я пожалуйста, давайте ходить на стримы, потому что все очень плохо. Да, в последнее время все очень плохо, к сожалению, сбывается примерно то, что я вам и говорил, что все становится хуже и хуже и хуже и хуже, то есть наш стандарт стандарты онлайн, он все меньше и меньше и меньше и меньше, а, связано это с тем, что алгоритмы ютуба так работают, то есть как бы это как снежный ком, да, вот тебя люди смотрят, потом где-то теряется интерес, может быть, игр нету нормальных или Просто какой-то сезон, да, соответственно, тебя меньше людей смотрят, а, потому что, ну, я не знаю, там, начиналась учеба там, я не знаю, там, или, или война началась, да, кстати, год войны прошел, за этот год, блядь, мой канал просто исхудал в плане онлайна, ну, раза, наверное, в два. И алгоритмы YouTube работают так, что они видят, что ты такой, типа, неинтересный походу стал, да, ну, значит, можно там меньше выдавать тебя на главную, там, даже тем людям, которым это вроде как интересно, да, многих могу отписать, и, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот сейчас, да, если вы помните хорошие времена там с нашим онлайном в... 50 человек, там сейчас уже такого не бывает, даже на каких-то хайповых играх, когда там вот выходит Хогмарс Легиси выходил, выходила карта. у нас там 40 человек было максимум до полтинника мы ни разу так и не доползли с вами, что с этим делать я не знаю ребят, я делал все что могу, видосы уже не помогают, я выпускал видео пока был в отпуске, Видос тоже чуть меньше начали перформить, хотя не сильно меньше но вот с стримами прям реально все очень плохо даже геометрии даже, боже мой, который качал наш канал, что-то в последнее время приуныл, именно поэтому я эти видосы записал Пописывайте, чуваки, блядь, здравствуйте, это мой Радио 12 Гигабайт. У нас все очень плохо, приходите, пожалуйста. Я стараюсь не унывать, я знаю, что многие постоянные зрители, которые все еще ходят ко мне на стримы, они уже устали слушать мое нытье. Да, я знаю, что многие, которые подписаны на мою телегу, кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на телегу. Ссылочка в описании, это тоже важная штука. Почему, расскажу чуть попозже. И, в общем, постоянные мои ребята, которые все-таки все еще ходят на стримы, да, они уже устали от моего нытья Я сам, блять, устал от своего нытья, ребят Вот э, не буду вам врать, я сам заебался, правда И, э, к сожалению, я вот на недавнем стриме На этой неделе говорил, что Я поймался на мысли, что мне, у меня больше Не доставляет удовольствие стримить Это не всегда так, не всегда, да Но периодически Такие плохие стримы у нас проходят В плане статистики, что Мне просто становится тяжело, да То есть смысл... Вообще, всей этой работы стримерской заключается в том, что я занимаюсь любимым делом, правильно? Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я занимаюсь своим каналом на Ютубе, который, помимо того, что да, сейчас он меня еще и как бы кормит, поет с Кристиной, и приносит какие то деньги, потому что вы донатите, спасибо большое всем, кто донатит, респекты жесткие, но он еще и как бы приносил мне удовольствие. Я получал удовольствие, я же могу пойти на работу, где мне будут платить больше денег, и точно также не получать, допустим, от нее удовольствие, но с каналом-то было другое дело, да, мне нравилось этим заниматься, это было очень здорово. Кстати, за тряску извините, пожалуйста, потому что настолько ну, дороги в Болгарии дерьмо. Вот, и короче, я тут недавно себя поймал на мысли, что мне тяжело запустить стрим, мне тяжело его запустить. Ну, я был на грани того, чтобы этого не делать, да, чтобы, типа, просто не запустить стрим, не потому что я устал а потому что я не хочу. Я не хочу это делать. Запустил стрим, кое-как мы его вытянули, но на следующий день был нормальный стрим, и в целом эта неделя была не такая плохая, как предыдущая, потому что предыдущая неделя была просто сущим кошмаром, когда был практически каждый стрим был плохой. Практически на каждом стриме я ныл. Сам подобное не одобряю, вы знаете, прекрасно, но вот так вот получилось. И, короче, грустно, да, становится, когда твое любимое дело перестает быть твоим любимым делом и становится какой-то рутиной, потому что я запускаю до сих пор стримы каждый день и не уверен, что я получу удовольствие от этого стрима Раньше такой проблемы не было, я даже не задумывался То есть я запускаю стрим, я знаю, что будет прикольно, да, там Может не будет донат, может быть донат, Ну посидим, пообщаемся по пообщаемся, и все будет здорово а бывает сейчас такое, что вообще там не с кем разговаривать Люди молчат, короче говоря и, ну, Остается одно да нытье на этом стриме Мое, что как все плохо и это говно, потому что стримы такие быть не должны. Стримы должны быть развлекательные, я должен развлекать свою аудиторию, тех людей, которые ходят еще на стримы. Но мне очень сложно, мне просто сложно, поэтому я еще раз извиняюсь перед теми, кто вынужден все, все мое начало выслушивать. Простите меня, пожалуйста, ребята, вы классные. Спасибо, что ходите. Я постараюсь, я все еще буду стараться вести себя позитивно. Я знаю, что я не профессионал, ни какой-то там суперстример, именно поэтому я думаю, что я не знаменит, потому что я не умею а, вести себя, как вот эти стримеры, знаешь, ты к ним заходишь на канал, они там все время что-то разговаривают. разговар хорошо у них насрать вообще они на это внимание как бы не обращают хотя я верну что каждый стример что каждый вообще контент креатор обращает внимание на цитров всегда в общем такая вот жопа Поэтому я еще раз, конечно, всех призываю, ребят, пожалуйста, приходите на стримы. Я очень вас молю просто, если вы меня не забыли, если видите, что стримы идет, зайдите хотя бы, напишите привет, лайк, поставьте, посидите какое-то время. Я понимаю, что весь стрим никто не отсидит, потому что если бы весь стрим все сидели, был бы у меня там онлайн 100 человек, все было бы классно. Но это так не работает, я знаю, что так не работает. но ну, вы заходите, не забывайте, молю вас, блять потому что я очень сильно заебался, я на грани того, чтобы все бросить, а мне не хочется это бросать, то есть я не хочу этого делать, потому что, ну, 5 лет, 6 лет жизни, ребят. Ребята, Канал исполнится 28 февраля, 6 лет, 6, я этим занимаюсь, и впервые такая ситуация, что у меня руки опускаются, и я сделать ничего не могу. Да, было плохо в предыдущем году тоже, но сейчас прямо я уже на грани. Правда, я на грани, и я надеюсь, что, сука, мы эту грань не перейдем с вами, и мы останемся, и будут стримы, и все будет дальше происходить. Это первое, что я хотел сказать, да, призвать всех ходить на стримы. Я знаю и вижу, что есть люди, которые... Действительно игнорируют как-то стримы Может быть думают, что ну, блядь, ладно Там как-то справиться без меня Нет, мы без тебя не справимся Сейчас реально все очень плохо Ходите, ребята, пожалуйста, на стримы, поддержите канал Я надеюсь, на видео хоть как-то на кого-то повлияет И он начнет снова там к нам приходить Мы все еще, если вот есть какое-то количество народа Мы все еще лампово сидим, общаемся Все еще классное время проводим Даже сейчас, даже вот эти отвратительные, сложные времена Бывает такое, что действительно хороший, классный стрим у нас Понимаешь? И чем больше вас будет ходить на эти стримы, тем больше будет у нас шансов проводить именно такие стримы. Так, это первое, что я хотел сказать. Второе, ребята, по поводу блокировки Ютуба. Потому что в последнее время уже очень много ходит всяких различных замечательных э, слухов о том, что Ютуб все-таки заблокирует. Я не знаю, слухи ли это опять, потому что они уже год этому солят, да, что Ютуб заблокирует. И никак вот чуть не блокирует. Возможно, сейчас будет то же самое. Дай бог. Потому что мне совершенно не хочется приходить на другую платформу. Несмотря на все недостатки Ютуба, я понимаю, что это ужасная платформа, что она давит, унижает и просто меня размазывает. Я это все прекрасно понимаю, но я не хочу ходить на Twitch. Просто потому что Twitch, во-первых, тоже хотят заблокировать. Сейчас поговаривают о том, что там стримеры, казино рекламировать, давайте к нахуй. весь все прикрой, Могут прикрыть Twitch. В том числе, да? И не хочется идти на трол, просто потому, что тролл кривожопая дерьмо, да? я восстанавливал доступ к своему аккаунту на тролла два месяца, понимаете, у меня не было доступа, почему, потому что у них система двойной аутентификации там супер кривая, супер тупая, Короче, у меня нету веры в эту платформу, второго, совершенно, да. Какие-то люди, типа там, то ли следователи там сидят, удовольствие получают. Все, у них там класс, у них большая аудитория туда пришла. И вот они сидят там, у них все хорошо. У меня там хорошо точно ничего не будет. Новая аудитория я там точно никак не наберу. Плюс я все-таки люблю делать видосики какие-то, да, и записывать чего-то там, выкладывать. И вот это вот на ТРОВА делать ну, просто не получится. В любом случае надо это делать на Ютубе. При всех его огромных недостатках, в любом случае, я хочу остаться на Ютубе. Но, ребята, если, естественно, заблокируют. Я наверняка буду выкладывать какие-то видосы туда, но стримить там я, скорее всего, не буду. Где я буду стримить там? ВК, блядь, я не знаю, Трово, Твич, если его не забыл, я не знаю, поэтому я всех вас очень сильно призову еще раз подписаться на телегу. На телек ссылочка в описании, как и всегда, ребят. Подписывайтесь, чтобы быть на связи, да, все по стандарту, все как в начале предыдущего года. Да, у нас сейчас годовщина войны, и вот у нас сейчас те же самые слова, я говорю. Понятно, что блокировка Ютуба среди вот этого всего пиздеца, которое происходит, это наименьшая проблема, но тем не менее, конечно же, э, для меня эта проблема будет серьезной, потому что это как, ну, типа, просто меня уволят, да, меня просто уволят, скажут, Артем, пиздуй, нахуй ты уволен, как и случилось, кстати, с большим количеством моих знакомых которые работали в сфере IT, очень уволили. Вот и меня тоже могут уволить. Я не знаю, уволить не уволить YouTube сам меня увольняет потихонечку. Значит, типа. Тем не менее, да если мы говорим про блокировку, все-таки, ребят, подпишитесь на телегу. Плюс телеги сейчас у нас музыкальная рубрика есть. Э, всякая, да, там всякие клипы, кидая классные, которые мне нравятся. Э, значит, э, мемасики буду туда тоже выкладывать. В общем, постараюсь телегу как-то развивать. Не как типа, место, где я пишу просто, что стрим начался, да, а какое-то место, где можно интересно время провести. Я вас умоляю на нее подписаться. Мальчик, меня смотрит, пока я здесь разговариваю, как на идиота, блядь. Извини, пожалуйста, чувак, у меня вино записывают, про семья. Вот этот видос, он по-хорошему просто видос для видоса, да, чтобы какое-то видео записать, я хотел просто вам сказать, что призвать еще раз подпишитесь на телегу, потому что давно эти слухи про блокировку ходят, и мне хочется как можно больше людей нагнать. Учитывая, что на стримах на стримах, блядь, у меня онлайн 20-30 человек Я говорю, подписывайтесь на Телегу Подпишется один человек, да, там, охуеть А если видосы вы посмотрите, может быть, у вас больше подпишется Я понял, что многие уже подписаны Кто подписан, респекты, 330 человек у нас там уже В Телеге есть, большое вам спасибо, что подписались Но остальные тоже подписывайтесь Очень вас там жду Если есть какие-то идеи, что постить в Телеге, да Может быть, какие-то исключительно такие Рубрики для Телеги делать Или какие-то мини-видосы для Телеги делать Я хуй знает, ребята Напишите, пожалуйста, в комментариях что бы вы хотели в Телеграме видеть Я буду очень вам благодарен и постараюсь Телегу развивать в том направлении, которое Вам ну, будет интересно. Не забывайте Меня, видосики смотрите там Если шорт, видите мой, лайкайте. Я вот недавно выпустил Выписывал они уже вообще не перформят Нихуя его YouTube не закидывает По рекомендации. Хотя там мата было много Я пусть его весь и запикал, но видимо это Ютуб Насрать, что я там что-то запикал, да? Видимо он был, О, это мата, одинаковый мата Я много матерюсь, и я думаю, что это моя проблема И YouTube меня из этого вообще никуда Не пускает, поэтому видосики, если вы посмотрите последний я стараюсь вообще без мата там даже без запик этого мата блять выпускать но на стримах извините да на стримах извините я не готов там как-то урезать себя там стараться себя контролировать потому что как по мне это будет неискренний контент ну вот и все на самом деле что я хотел сказать ребята спасибо всем кто досмотрел это видео эй ехать будем спасибо всем кто досмотрел это видео до конца спасибо всем кто подпишется на телегу кто э, придет на мой зов и начнет э, все-таки ходить на стримы большое вам за это спасибо сразу заранее говорю да давайте попытаемся мой канал как-то возродить с колен поднять потому что ну это пиздец то что сейчас происходит мне очень-очень от всего этого грустно я очень очень сильно печальюсь. и мне не хочется бросать канал вот совершенно вы верите я надеюсь вы мне верите что я Занимаюсь этим всем от души, мне реально все это очень сильно нравится, но в последнее время мне просто тяжело, потому что я получал очень много негативных эмоций на стримах вместо позитивных, а так быть не должно. Потому что если я получаю негатив, я даю тоже негатив. А в этом ну, нет смысла тогда вести канал на ютубе, если я из э, человека, который дарит позитив, превращаюсь в ныщего мудака, который просто плачет, как все хуево. Этому мне совершенно не нравится, и я таким стримером быть не хочу. Поэтому, естественно, что я делаю, записываю такой видос, призываю всех, пожалуйста, блять, подписывайтесь на телегу, приходить на стримы, буду всем очень сильно благодарен. Все, ребята, записал классное видео, видишь? Контент из нихуя. Спасибо, что вы смотрели. С вами был Баронер 120 гигабайт, жестких всем респектов. Йоу.